Друзья, всем привет! Мы продолжаем нашу рубрику "Спартаковские воспитанники", и сегодня у нас в гостях будет Саша Максименко, который оказался очень пунктуальным парнем. Мы, мы говорили, здесь два часа, сейчас три его, пока что нет. Ну я танцую. Пастух, это слушаешь? Ну да, когда вот недруг становится пастухом, слушаешь. А когда весело нога, да? Кошка, что, я был вообщеш? маленьким шпиндиком таким бегал за братом, ребята со двора говорят, что у тебя есть какие-то данные. Ну и привык руками играть уже, да? Да, да, да, да. Тренировался, я так понимаю, Рената Досаева, но он всегда говорил, чтобы не случилось с работой в последний раз на 200%. Ты подписан на очень большое количество красивых девочек. Условия конкурса простые. Какой-то любимый заряд у тебя есть. Тоже Спартак, Ну что, мы дождались его. Саш Максимен, вратарь московского Спартака. Всем привет. Сань, наше традиционное э, рукопожатие и подарок от наших друзей магазина Фрадрия. Легенда футболка. Узнаешь кто там? Конечно. Все легенды Спартака. Сань, первый вопрос к тебе, почему вратарь? На самом деле не сложный вопрос, просто я в начинал со взрослыми ребятами. Это самый маленький был, мне говорят, остановись вот в ворот, чтобы не, зап... не ну, да, да? типа, запин... чтобы не запинались, остановись ворота. У меня была другая история, меня, потому что я самый крупный сталин на ворота в детстве. <свят> ты приехал в 15 лет? Спартак в Москве, я знаю, дети шумят, радуются, потому что ты приехал, наверное. <свят> Ростов, потом Академия Виктора Понедельника. Да. Как попал в «Спартак», как проходил просмотр и с первого ли раза удалось это сделать? Меня позвали на просмотр, не знаю, на каком турнире меня заметили. Я был в Ростове, просто тревался, сезон готовился там, в Академии понедельника. Позвонили, сказали, типа, есть возможность в «Спартак» приехать. И даже и не я узнал, мне с позвонили, я просто лежу на диване, отец говорит, типа, в пятницу, там, словно в пятницу мы в «Спартак» едем на просмотр. Все, собрались и выходные да, поехали да, в да, поехали в «Спартак», я проходил в «Тарасовке» просмотр. Кто Фейзера из батареек смотрел меня, тебя? Ренат да, Файзерафанович смотрел меня. Да. И спустя 3-4 дня меня зачислили. Пока ты ехал, мы общались с твоими тренерами. И они рассказывали, что Саша Максименко был очень ленивый парень. И тяжелый на подъем. и Учиться ему не очень хотелось. У него была специальная программа образования дистанционная. Было такое? Да, да? да было такое. Потом он рассказывал, что связь не работает. Учиться нельзя. Какие-то помехи. И хватило его на два занятия. Расскажи, как ленивый парень стал игроком футбольного клуба «Спартак Москва». Нам говорили, что ленивым был ты исключительно в делах учебных, а на футбольном поле работал за троих. Учеба у мне тяжело было всегда. Не знаю, почему, может, времени не хватало после тренировок, не знаю. Но то, что дистанционного права учеба у меня было, да, много сборов было перед Евро юношеским до 17 лет вот и я очень много пропустил там что ли 2-3 месяца 15-й год и вы третье место заняли? Да да, да да да да вот в 15-м году у нас это экзамен, экзамены были да. вот и Дмитрий Евгеньевич спасибо ему что достали такую возможность дистанционно поучиться а получилось это да получилось в принципе я сдал не все предметы но сдал поступил 15-й год, я посмотрел другого Максименко, твоего брата, тоже достижение. Он выиграл чемпионат мира среди да. молодежных команд по волейболу. По волейболу. А, ты говоришь в своих, в своих интервью предыдущих, что ты гордишься братом. Брат для тебя всегда а, пример для подражания. Конечно, конечно, да, еще с ранних лет, когда Максим начал заниматься спортом, меня это тоже подстегивало заниматься там футболом. Он достигал каких-то высот, там, первые места, вторые, третьи, вот. И мне еще тоже хотелось. Это икона для меня. Для меня. Он на 4 года старше тебя, 4, да? да. 94-го года, ты да. 98-го. Даже видишь, у него в 2015-м мир у тебя евро пока что. Ну да, да, и вы да, так постепенно, да, да, дети. да. Я по лестничке пытаюсь его догнать все-таки. А почему разные виды спорта? О, ну вообще начинали в волейболе, О, опа. Ну, по тебе видно, что ты, да. Ну я тогда ну. Еще, Мне, кстати, сказали, то что я не подошел, потому что я маленький. В волейболе? Да. Я тогда я вырос, в принципе, залп, наверное, за полтора, вот так вот, высоко, чтобы я был вообще аж маленьким шпиндиком таким. Бегал за братом, до сетки не доставал. Вот Меня записали там, в школьную секцию. У меня там не получался, до сетки не доставал, там не... вот, что-то такое. Меня не ставили, я типа залезал и пошел в футбол. Мне ребята со двора говорят, типа, у тебя есть типа, какие-то данные. Типа, ему надо записаться лучше. Ну, и привык руками играть уже, да? У нас, кстати, похоже ампула он Либера. Да, я э, посмотрел, сначала. Он Либера – это особая такая позиция в волейболе. Может быть, кто-то не знает. Это человек, который не, не, не, не атакует, а он играет на задней линии в защите, да. как правило. Подчищает, так да. скажем. Вот, и у тебя тоже нестандартная позиция, вратарь. Да, да, да у нас похожая. Вот, ну, надеюсь, что оба брата Максименко добьются высот. Ну, что, мы меняемся с моим оператором Сергеем ролями, и сейчас он будет... А что, у тебя травма, Сергей? Меня укусила оса, вы не поверите, мы сюда приехали. Я покажу сейчас этот момент. Просто прилетела, дрянь не укусила. Но нас а, нет, чувак, кто это был? А -а -а. Это кто был, блядь? А? Это не оса, нет, блядь? А, а -а -а. Ладно, а мы к чему вообще поменялись ролями? Все говорят, что вратари, может показать вратаря? вратаря о, да, вот, да. Все говорят, что вратарей не очень технично в футболе. И есть несколько примеров. Правда, я не знаю, по поводу «несколько», я узнаю номер. Она очень хорошо играют ну, Кто еще? Тарштеген. Терштегин, да? Играет, но не это, не это сейчас футбольный реальный. О, да, и многие говорят, что, типа, как я рассказывал, когда сообщались, мы говорили, что сейчас как раз вратарей превращает больше играть да, в награде. Да, да, Давай попробуем с тобой поддержать мяч и Давай. посмотрим, насколько это технично. Слушай, и про особенности вратарской позиции с более старшими, более опытными товарищами сейчас ты тренируешься. Какие-то наставления, какой-то опыт, как передается это все для молодых парней, ну, Да, у меня старшие опытные товарищи. Причем, ну, Артем меня Ребров бригадин, так. Да. да, он как отец наставник. Я за ним постоянно слежу, впитываю информацию, что он говорит мне, как там готовиться к игре, как там... Какие-то упражнения, если не получается, он не подсказывает постоянно. И тренировался я так понимаю, Рената Досаева, да. легенда российского я, футбола, да. спартакского футбола. Вот, Какой-то есть прям совет, который э, дал тебе человек, который ты запомнил, и сквозь годы его держишь в голове, это тебе, может быть, помогает как? Ну, он всегда говорил, чтобы, чтобы не случилось, работой, как в последний раз, на 200%. Это, наверное, я запомнил на больше всего. То есть в любой ситуации. Играешь, не играешь, все равно играй. Все равно тренирусь постоянно. Как, как в последний раз. был где основной. А твоей карьере в «Спартаке» это начало было. Даже не молодежный состав вы играли команду 98 -го года. Вы да. ездили на турниры под эгидой РФС. По-моему, как раз это был 15 год. Тебя назвали мастером, специалистом по пенальти. Ты вытащил все три турнира, в которых играл, все эти турниры вытащил по пенальти. Пенальти вообще в последнее время, и на чемпионате мира, мы видели, что это очень важно. Что делать для того, чтобы быть успешным вратарем в пенальти? Ой, ну это, я думаю, интуиция должна Человек Ты гадаешь? Даня... Или... Да, я гадаю. Я Ты гадаешь? Это вот. и доля фарта. И вообще можно играть по мячу? То есть вот Но я представляю 11 метров? Нет, это очень сложно. Если только игрок плохо пробьет. В принципе, если вратарь отбил, это не вратарь герой, а игрок плохо пробил. И так и По факту. Ну и все ведут чемпионат мира, кто пробил не очень хорошо В сборной России. Ты же сам знаешь, что ты видишь. техники, чтобы до конца не пугать Саню, мы перешли к элементу пенальника. Та да? Тут можно было и не гадать. Как вы видите, человек, который с королевства пенальти к нам пришел. Которого не хватило на чемпионате мира, не на видимо. Чемпионате мира, да? мира, видимо, Простал, Сань. Ладно, мы меняемся опять ролями. Продолжаем. Ну что, Сань, кого вернуться? В родные края. И расскажи еще, что здесь есть в этой комнате. Эмоции, конечно, не передамаемые. Ностальгия сейчас небольшая. Ну, здесь вот мы проводим свой досуг между школами, тренировками, бильярдный стол кто умеет играть, ну как мы ну, не умели играть, муки ломали просто и все, били в шар, там плитка ломалась. Теннис вот, популярный был и PlayStation, это популярная игры у нас, вот, постоянно рубились, даже Спартакиада была, вот, типа победитель на PlayStation во, -во всех годах, на, на настольном, на бильярде было, Такое, весело было, прикольно. Кого в PlayStation играешь? О, ну по-разному вообще, ну я люблю сборными играть, сейчас там новая программа вышла, типа чемпионат мира, вот. мне там нравится там, на Ростов-арене играть на открытии. Ростов-арена, родная такая. Родная, Слушай, да. Слушай, про Ростов пока вспомнили. Мы весной туда поедем. Ты тоже поедешь <laughs> наверное, разными чартерами. А, расскажи, вот как житель Ростова, что можно посмотреть в городе. Не самое может быть, популярное, что тебе больше всего нравится в Ростове. Советую это Лев Пердон, конечно. И рестораны. Вот, центр красивый, театральная площадь, садовая, улица красивая. Это центральная улица, там можно походить, там всякие переулочки красивые сделали в формате вот, старого Арбада нашего. Тоже есть такой улочек. Уже нашего. То есть нашего или вашего. Наш это. Наш это Москва или Ростов? Сложный вопрос. Ростов, роднулечка, а потом такой, ну нашего Арба. Но я Донской все-таки парень. В крови. Басту, окей, Нагана слушаешь. Ну да, когда вот мы грустные, бывает, Баста включая слушаю. Когда весело Нагана, да? Нормально было. Помню, малым шел на колонке иду и слушаю, не на колонке, даже на телефоне. Люди идут, тебе Нагана слушают, там, чип, там пацану какой-то палец там отрезать за долги, что-то такое. Да-да, это знаешь, что про Жору песня. Да-да-да. Где у них эта Костракова была, типа, и они начали Да Да-да-да-да. в конце предложили, давайте заварим Жору. Сань, про соцсети. У тебя, как и у любого молодого парня, есть Инстаграм. Ты подписан, помимо Нагана, естественно, и своих партнеров по команде на огромное количество красивых девочек. Но с некоторыми общаемся, да, некоторых просто фоловлю, там, красивый фит у них, может, горы красивые. Может быть, горки. Да, хорошие, красивые, там, фигурки, поэтому с некоторыми общаюсь, с некоторыми нет, просто фоловлю, просто они у меня там в друзьях или на них я подписан. Супер, у нас появляются подарки от наших гостей, не только мы дарим их. Условия конкурса простые. Подписаться на Instagram Сашин Максименко, Ага. Поставить лайк под последнюю фотку, я думаю она будет с нами, мы сейчас ее обязательно сделаем Конечно. И отметить своих троих друзей-спартаковцев, ну либо не спартаковцев, болельщиков сборной России вот. И в понедельник после матча с Оренбургом, он в субботу, мы обязательно рандомным способом вот разыграем Мы перед домашкой Санжи вручим эту крутую футболку У нас еще есть наш фокус, это мяч, который подписывают игроки Спартака Пока что только Коля рассказы подписал вот, мы тебе Я сейчас дадим маркер. Наверное, 98-й, 92-й есть. Будем остальных искать. Парни напоминаю, и девчонки, они тоже любят Спартак, и, и наши парни молодых. А, как только мы его подпишем полностью, это могут быть легенды Спартака. Молодежь, нынешние игроки основного состава, мы тоже в своем Инстаграме это обязательно разыграем. попали на автограф давай, сессию давай, Александра давай, Максименко, давай, на фотосессию. Тоже с ним в конце фоточку сделаем А ручку подняли? Ручку подняли Тихо-то, громче Давай-давай, громче Еще громче Буфон или Ноя? Буфон Почему? Это легенда литерского техника Месси или Роналдо? Месси Почему? Ну, потому что это, ну, я за, я за талант. У меня такое... таланта, он, мне кажется. У Криштина тоже есть талант, но у Криштина, он впахивает. Месси тоже впахивает, но у него как бы, мне кажется талант побольше. Ну не вот знаю, есть знаю, выражение, Месси. да, что Месси это талант, а просто Роналду много ну, работал да. в тренировках, поэтому да. смог его немного догнать. Блондинки или брюнетки? Брюнетки. Почему? Почему брюнетки? Да. Я не знаю, почему-то не, не знаю, Боти, не могу объяснить. Не Слушай, нет. есть такая тема популярная в последнее время, вот мне тоже очень хочется сделать селфи с тобой, сейчас быстренько щелкнемся. И три телочки, с которыми бы ты хотел сделать селфи. Есть такая Эмили Роташковский. Блин, я вот просто, только недавно на не подписался, ну просто ну, ну, давай, согласен, давай. скажем так. Так, да, с Рианой, беспресдно, Она такая эффектная. Вот. Но она бы передом стояла или задом к камере? Боком. Русских третья, наверное, Наталья Вадянова, Мы сейчас тебе сделаем фоток с ними, я думаю, И отметим их троих. Вместо меня! Вместо меня сейчас пассив. А с музычкой у тебя что? Музычка, я меломан, в принципе. Я могу и левый берег Дона послушать, и 50 цент. После левого берега Дона, поэтому у меня плейлист. Или на левом берегу Дона послушать. Под 50-центр, да, хорошо было бы. Так как наш проект называется «Дневник фанатов», про фанатизм немного хотели спросить. Самый запоминающийся матч, когда ты видел что-то необычное, эмоциональное, неважно за основу, ну, у тебя один матч за основу, либо за дубль, либо за молодежку. Мы играли за Академию, на отборочные игры на чемпионат России. Мы там что-то написали, тоже вроде во Афрате или куда-то написали, там, болельщикам тебе типа, придите, тоже поддержите, они пришли, наверное, человек, больше, чем на дубль ходят, пришли фаеры начали сжечь, вот это запоминаешь. Мне тогда было, наверное, сколько лет? лет? 15, для меня это так запомнилось. На открытии арены, как тебе эмоции, матч Спартак-Нальчик против нас играл? А, вот с Нальчиком, это вообще я... Когда атаковали наши ребята, я поворачивался, и смотрел, что происходит на трибуне, и слушал. Это, это, это не передаваемо, потому что это подстегивает это очень сильно. Когда заряды идут громкие, чёткие, мне это, это просто хочется выпрыгнуть, хочется бегать, хочется рвать, просто хочется катиться. Это просто не реально. Ну и, может быть, какой-то любимый заряд у тебя есть нашей трибуны? Боже, Спартак! В самом начале это прям реально тишина и потом вот, боже Спартахрани это вот заводит заряжать на себе. всю игру. Вот, Слушай, ну что, суббота, 19.00, Оренбург, Максименко, дневник фаната и боже Спартах храни. Боже, спарта, Погнали с вами. Все, смотрите, дневник фаната.